Здравствуйте еще раз всем присоединившимся. Итак, сегодня тема прямого эфира ⁇ это кризис, и я буду отвечать на ваши вопросы, на те, которые сыпались непосредственно в разные соцсети. Цель, повторю, успокоить вас, успокоить и, наверное, снять напряжение, чтобы вы не делали резких движений, чтобы не было необдуманных поступков, которых потом можно раскаяться и пожалеть. Кризисы – это ситуация постоянная, регулярная, и переживать из-за того, что вот случился очередной, не следует. Особенно, если вы ничего до этого не делали и никак к нему не готовились. Да? Те, кто готовились, они там, создавали финансовый резерв, покупали себе накопительную страховку, создавая фундамент планировали какие-то покупки сделать, да, то есть они сейчас вместо того, чтобы стоять в очередь в обменинг купить э, валюту, они ее продают спокойно, да, и получают большую массу рублевую и делают более выгодные для себя покупки какие-то. Это те, кто готовился. Те, кто не готовился, это уже и переживать особо не стоит, очень частый вопрос звучал в разных вариациях. Самый ли удачный момент для скупки акций и стоит ли покупать акции на спаде? Друзья, отвечаю сразу же вот на вопрос, связанный с фондовым рынком. Что либо делать на фондовом рынке стоит, если у вас есть сбалансированный портфель инвестиционный. То есть если вы и у вас есть своя какая-то стратегия, да, то есть вы понимаете, что вы делаете и зачем. Потому что фондовый рынок это не... Какое-то место, где можно прийти и все с кондачка сделать. Да? Сделать-то можно, но, к сожалению, больше убытков можно себе получить, чем дохода. Истории, которые вы слышите о том, что вот там человек, чуть ли не сантехник, или какая-то другая профессия, которая очень-очень далека от, от цифр и от фондового рынка, вдруг резко на кризисе заработал какие-то баснословные деньги, это... Выдумки или проделки каких-нибудь форекс-брокеров, каких-нибудь негодяев и других мошенников, которые пытаются лишь заполучить ваши сбережения и ваши деньги. Поэтому, если у вас есть стратегия, если у вас есть инвестиционный портфель, вы понимаете, на какой срок вы его создали, зачем, почему там именно такие активы выбраны, да, то есть, почему вы покупаете именно там акции Газпрома, например, а не акции Роснефть. Это ваш выбор конкретно исходя из вашей личной ситуации, то, конечно, сейчас выгодно пойти и подкупить по плану. Если у вас ничего не было, если вы не разбираетесь в инвестициях, вы даже не читали вот книжечку сзади, да, то, к сожалению, сейчас любые резкие движения могут привести к убыткам. Второй момент, который обязательно нужно отразить скупать сейчас валюту в таких вот ажиотажах, которые это происходит на сегодняшний момент, уже поздно. Да? Двигаться сейчас нужно уже просто расслабиться и получать удовольствие просто от жизни как таковой. Почему поздно? Потому что на сегодняшний момент все обменные пункты, во-первых, они взвинчивают ценник дополнительный к фондовому рынку. Да? То есть на бирже, если мы сейчас можем там, увидеть 76% там, 74-72, то э, в обменниках уже за 80 и так далее. Поэтому, а, и плюс еще комиссию, да, обменники еще обязательно возьмут комиссию. Поэтому э, дергаться не надо. Ни к чему. А, все, уже все случилось. Если уж очень хочется, как бы, там, знаете, для успокоения совести, ну, ну, я не знаю зачем, это же дополнительные убытки просто вам принесет, это уже, ну, как бы, все, поздняк летаться. Вот. А, по поводу держать ли лучше валюту в наличке, вот сейчас прямо увидела вопрос. Вы знаете, ну, на сегодняшний момент зависит опять же от вас. Да? То есть иметь э, какие-то денежные средства в запасе в наличные дома, это ну, разумно, потому что мало ли какие-то форс-мажорные обстоятельства случаются, и нужно иметь какой-то доступ к деньгам. Но тогда уже лучше не, не валюту иметь в наличке, а рубли, Почему? Потому что все события, которые неожиданно могут случиться, они обычно в рублях происходят, да, то есть это траты рублевые. Там ночью какая-то ситуация произошла, вот срочно нужны деньги, и в банкомат там бежать далеко или они все закрыты, а вот рубли, имеющиеся дома, они позволяют решить быстро вопрос. А поэтому можно подобрать какой-то депозит в банке да, и валюту держать на депозите. Можно, опять же, создать инвестиционный портфель сбалансированный и уже прикупать на валютные активы себе акции, облигации, а лучше всего фонды ИТФ, которые уже диверсификацию внутри себя содержат. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Пойду дальше по списку то, что присылали подписчики. Что лучше сейчас брать, российские или американские акции? Во-первых, зависит опять же от целей в инвестициях вашей стратегии и вашего портфеля, и важно помнить о том, что это два разных рынка, да? российский рынок это рынок развивающийся, и поэтому а американский рынок это развитый, и как реагировать, снимать или все ждать? Сейчас вот, там кстати был такой вопрос, сейчас я на него отвечу. А, ждитесь. <с> так вот, что лучше сейчас брать, российский или американский? Важно помнить, что это два разных рынка. Американский рынок — это стабильный рынок, да, это развитый рынок. А российский рынок — это развивающийся, соответственно, подвержен большей волатильности. А плюс, конечно, Нельзя не учитывать наличие санкций, которые очень сильно сдерживают на мировой арене стоимость наших компаний, наших голубых фишек. И поэтому, если вы внутренне готовы к тому, чтобы, так скажем, ваш портфель все время колебался, вот у меня, например, российский портфель, он ушел в минус на почти 100 тысяч. Да? То есть это ожидаемо, это кризис. Вот. подожду, отрастет обратно и я думаю, что быстро наверстает свои э, эти позиции а может даже еще и перегонит вот. это важно учитывать то есть если вы морально не готовы к тому, что у вас будет постоянная вот, вот эта вот прыгучесть в вашем портфеле то тогда выбирайте более э, инвестиции в развитые страны где более стабильная экономика если э, вы спокойно относитесь к волатильности да, которая вот так вот скачет все время ну, тогда можете рассмотреть развивающиеся рынки. Это первый момент. А второй момент – никогда не думайте о том, чтобы нужно было фиксироваться на какой-то одной стране. Да? То есть э, э, все время помните золотое правило, разделяйте яйца в разные корзинки. Поэтому, если мы вкладываем все подряд в одно и то же место, это тоже не очень хорошо, это тоже риск определенный. Да? То есть нужно всегда иметь какую-то вариативность. В этом и смысл как раз-таки инвестиционного портфеля, в этом и смысл вот этого баланса да, всего, что что-то где-то припало, а где-то что-то подросло. Да? Помним о корреляции, вот на своих, так скажем, полноценных вебинарах я всегда рассказываю, что такое корреляция. Да, это взаимоотношения определенных разных активов, когда что-то растет, а что-то падает. Они, так скажем, противовес друг другу идут. Поэтому при ответе на вопрос, а что лучше купить... В первую очередь, российские или американские акции зависят от цели в инвестициях, от вашей стратегии, от вашего портфеля. Если у вас там уже идет перекос в американские акции, то, ну, наверное, стоит рассмотреть какие-то развивающиеся рынки. Или вообще у вас идет перекос в развитые рынки, посмотреть, подумать. То есть здесь важен именно соблюдение баланса. Да? Яйца не храним в одной корзинке. Так, следующий вопрос. Если еще просядет биржа, я пойду в минус. Это психологическая планка, которую мне крайне сложно преодолеть. И руки чешутся уйти в наличные или в кэш. Что делать? Друзья, я так понимаю, у кого там еще вот такая же ситуация, что, этот, что делать, продавать или не продавать, можете там поставить в чате плюсик. Что делать? Руки чешутся продать все, переживаю, что портфель просел и так далее, и так далее. У кого еще есть? Или один только человек? Кто-то там сказал про индивидуальный инвестиционный счет, типа, что мне продать все? Что делать? Есть такие? Ну, я все равно отвечу на этот вопрос в любом случае. Смотрите, если у вас ситуация, при которой вы видите свой инвестиционный портфель, и вы понимаете, что он проседает, и у вас начинают чесаться руки, пойти и все продать, и забыть, это как страшный сон, давайте, что называется, выдохнем и будем продолжать думать. Вот это очень важно. В любой ситуации всегда продолжайте думать, не останавливайтесь. Что это означает? Это означает, что вы дальше разгоняете размышления, свои, связанные с вашим портфелем. Вот сейчас он просел, вот сейчас у него минус. А что будет дальше? Вот он упадет абсолютно. А какие у меня там компании? У меня там, предположим, голубые фишки э, развитых и развивающихся стран? Тогда начинаем смотреть. Ага, голубые фишки, что это? Это компании, э, так скажем, мастодонты. Да? Это те, кто уже пережили не один кризис финансовый. да, И уже не раз... Э, Переживали их, проходили и так далее. Там, предположим, ну, сложно представить, что должно случиться, чтобы там резко обнулились акции «Газпрома» да, или там, «Сбербанка», системнообразующего банка и системно образующей компании. То есть, если мы с вами начинаем рассуждать, то мы понимаем о том, что банкротство, вот самое-самое худшее, что может произойти с компанией и с акциями, это банкротство. Если банкротство нереально, вот предположим, компания очень крупная, и это сложно представить, и если банкротство нереально для вас, вот, то тогда, соответственно, значит, будет какой-то откат. Рынок все время колеблется, угадать его невозможно. И любые резкие движения сейчас на спаде рынка, это опасно именно тем, что вы можете зафиксировать убытки. Пройдет какое-то время, все стабилизируется, рынок пойдет вверх, и вы начнете кусать локти, «Боже, зачем я это сделал?». Поэтому самый простой способ попить водички, еще раз посмотреть свой инвестиционный портфель. Поверьте, я никого не хочу там обидеть или оскорбить, я просто говорю о том, что выдыхаем, да, просто выдыхаем. Да, это неприятно, это как-то щекотливо, но уж точно не для того, чтобы начинать суетиться лишний раз. Поэтому спокойно пересматриваем свой портфель, если хочется, начинаем его чуть-чуть докручивать, Изучаем финансовую грамотность и больше стабильности внутри, больше, как это сказать, внутреннего покоя, внутренней гармонии. Оно всегда помогает. Лишние движения, они могут привести к убыткам. Помните об этом. Особенно сейчас, когда уже паника. Все, уже э, коммерсанты начинают, ну вот я имею в виду конкретно в данной ситуации обменные пункты, банки. да, Что они делают? Они комиссии взвинчивают, они курсы взвинчивают еще больше. А, так, следующий вопрос. Что делать? Скупать ли золото в ломбардах? По поводу золота, друзья мои, дело в том, что золото является тоже, ну, одним из видов надежных инвестиционных инструментов и принято всегда считать о том, что золото работает против рынка, то есть если фондовый рынок падает, то золото будет расти, но золото, оно такой тоже опасный инструмент в том плане, что оно еще больше подвержено волатильности, чем даже акции. Потому что э, вот эта вот система спекуляций, которая существует, она не обошла и золото в том числе. В связи с паникой на рынке золото сейчас взлетело. Покупать его, это значит покупать его дороже э, какой-то определенной стоимости. Да? То есть сейчас все пытаются это купить, все пытаются там сохраниться, все пытаются туда сбежать. Поэтому на сегодняшний момент э, нужно... Э, оценивать как-то по своим целям и желаниям. А зачем вам вот прямо сейчас вот это скупать? Что у вас? Вы планируете лет на 25 э, заморозить свои деньги в, ну, вот, в золоте, которое вы купили в ломбардах? Или же вы планируете все равно в ближайшее время купить какую-то цель, там, я не знаю, съездить в отпуск, обновить машину, что-то личное, да? Тогда получается, я сейчас куплю, войду в инвестиционный инструмент, через полгодика мне надо будет из него выйти, и велика вероятность, что вы будете выходить себе в убыток, то есть обратно обменивать на деньги, да, купленную инвестицию. Это риск. Поэтому опять же выдыхаем. Такой у нас сегодня будет прямой эфир очень однообразный, наверное. Выдыхаем и просто... Пытаемся понять, какие у нас внутренние цели и желания. То есть расписываем свои внутренние желания и начинаем действовать, отталкиваться от них. Смотрим на себя, друзья мои. А если говорить вообще про инвестиции, то вы поймите о том, что сейчас вот все надежные виды инвестиций, они будут сейчас этот, раздуваться, да, так, такое будет создаваться фон. Медленно меняются только тарифы у, страхова... у страхования это компании, которые занимаются непосредственно накопительным страхованием жизни, то есть долгосрочные страховки. И вот, например, еще в понедельник, да, вот компания, которую я нежно люблю, это компания ППФ страхования жизни, и вот, например, у них есть продукт премиум FX, это валютный продукт, и он покупается по курсу Центробанка. И в понедельник, когда весь мир фондовый рынок торговал уже там за 70, да, то у Центробанка еще стоял старый курс, там 60. Не буду врать, потому что забыла. Так вот, люди, которые заключали договоры в понедельник, они купили по старому курсу, по курсу Центробанка. Вот. Это почему? это Потому что вот именно накопительная страховка – это один из тех видов надежных инвестиций, когда ты защищаешь и свой капитал, и свои сбережения. Ну, не, не, не говорю о том, что все бегом бежать страховаться, не надо, потому что сейчас опять начнется полетит этот, э, э, как бы, меня, но э, помните о том, что депозит, а именно э, финансовый резерв э, в трех валютах и накопительная страховка – это фундамент финансовой свободы, это вот тот фундамент э, управления деньгами, который должен быть у каждого человека, да? То есть вот я, как человек, у которого есть и накопительная страховка, и резерв в трех валютах, 9 марта вообще не заглядывала в никуда, в новостные ленты, занималась какими-то своими делами. А мне уже ребята начали писать, администратор начала говорить, Лена, срочно там мир рушится, нужны комментарии от вас. Вот, то есть я была, о, неожиданно. А люди уже с утра начали панику, бить и тревогу. Потому что не были готовы морально. Так, следующий вопрос. Не, не относящийся к теме, но я отвечу. Я из другой страны и хочу открыть брокерский счет в России. Это возможно? Да, друзья, вы можете открывать у российских брокеров счета, но помните о том, что налогообложение у вас тогда будет 30% как не у резидентов страны. Как падение цены э, на нефть повлияет на экономику соседних государств? Ну, во-первых, сразу хочется спросить, это каких, а во-вторых, э, сырьевой кризис он мировой, поэтому э, сейчас <с> все страдают. <с> сырьевой кризис он не только у нас конкретно, да, он везде. Про конституцию голосования просят комментарий Я, наверное, про конституцию голосования сделаю отдельный обзор, друзья. Я сейчас не буду останавливаться, потому что это, знаете, как у юриста. Дай ему поговорить про законы, его будет не заткнуть. Поэтому лучше я сделаю отдельный обзор, и мы какой-нибудь там PDF-файл организуем с ребятами, и чтобы можно было всем скачать и спокойно почитать. «Страховка солнышко считается ли защитой Да, конечно, потому что вы же по этой страховке застрахованы и вы, как взрослые, и ваш ребенок. Соответственно, если что-то случится, да, какой-то неприятности какие-то со здоровьем, то и вы получаете выплату, если, не дай бог, вы пострадаете. И если, не дай бог, малыш пострадает, то вы получаете выплату по его травме. Конечно. А самое главное это в чем плюс, да? что-то случилось, не надо лезть в депозит и бежать лечиться за э, деньги. Я беру э, накопить, полис накопительного страхования, а, лечусь за свой, за свой счет, предположим, получаю все справки, потом прихожу и получаю выплату. Ну, это же прекрасный вариант. Читаю вашу книгу, очень все доступно, спасибо. Пока вопросов нет, видимо, позже будут. Пожалуйста. Так, поэтому про конституцию, друзья, и про изменения в нашей стране, связанные с конституционными поправками, я, наверное, пока воздержусь. Те, кто были 25 февраля у меня на вебинаре, они знают, да, как я отношусь к этому. У Меня там как раз было не остановить. Поэтому просто сделаю все письменно, чтобы каждый мог ознакомиться. И попытаюсь сделать именно обзор юридически, что это означает. То есть, грубо говоря, перевести с, вот, с птичьего языка на русский. Да? То есть буду говорить именно о том, что вот такое изменение, а что это означает для, вас, для нас с вами. Что делать с рублевым вкладом? Хотела закрыть, куда лучше э, дальше деньги деть? Не знаю. Вот, хороший вопрос у меня как раз по списку. Следующий. А куда деть 100 тысяч рублей? То есть, примерно то же самое, да? Друзья, зависит от ваших целей. Вот честно, давайте будем рассуждать опять же логично. Вот вы живете в своей жизни, вот у вас есть какие-то желания, предположим, вы хотите поехать в отпуск, или у вас запланирована там, не знаю, покупка чего-то. Я могу вам честно сказать, вот когда в конце 14 начале 15 -го года началась вот эта катавасия там с, с, с рублем впервые, ну такая, да, мощная, которая тоже всех по всем ударила, я одна сидела спокойно и никуда не бежала рублевые сбережения свои менять. Почему? Потому что мне надо было в апреле рожать. И я четко понимала о то, том, что мне вот эти вот там деньги, которые лежат у меня там около полумиллиона, они мне нужны на роды, на адаптацию и так далее, и так далее. Смысл, я вот сейчас пойду, конвертирую их, во-первых, на панике в валюту а потом я, когда они мне понадобятся, обратно буду в рубли там переводить. Это неразумно. Поэтому та же самая история. Какие? зависят от ваших целей. Что вы хотите. Если у вас нет фундамента, то обязательно надо запасаться. Да? Что это такое? Это, опять же, напомню, финансовый резерв. Желательно в трех валютах, но сейчас уже это выглядит как издевка. Создавать в трех валютах, хотя бы пока оставить в одной валюте, потому что чаще всего у нас э, все проблемы происходят из-за... Э, мы же живем в стране и, и зарабатываем, тратим рубли, и зарабатываем рубли, соответственно, и все ситуации у нас случаются в рублях. Следовательно, и иметь резерв в рублях – это хорошо. Если это единственные ваши деньги, то уж точно никуда их не надо вкладывать, потому что, ну, а мало ли что, да, сейчас э, в связи с м, кризисом и сокращения будут, и какие-то другие неприятности, чтобы у вас была возможность спокойно жить. Раз это финансовый резерв, то пускай он таким и остается, да? Так, по-моему, ответила, друзья, надеюсь, ответила, поставьте плюсик, если это да, прям нормально, если что-то не так, задайте еще раз вопрос, я обязательно переотвечу. Не опасно ли сейчас перевести индивидуальный инвестиционный счет с бумагами из одного брокера в другой брокер, к другому брокеру, потому что в новом брокере меньше комиссии? В частности, здесь спрашивается, можно ли переходить из открытия в тиньков? Спасибо за пальцы, приятно. Так вот, на самом деле, вот перевод от одного брокера к другому, он ну, как-то особо не должен на вас повлиять. Здесь важно понимать вот расходы, которые сопутствуют с этим переводом. То есть, если вы переходите от одного брокера к другому, вы должны просто выяснить, а сколько вы должны заплатить. Это первый момент. Второй момент. Конечно, сам факт брокера. Я ухожу, к, к, в какому брокеру надежная компания, ненадежная, чем славится и так далее. Вот я не знаю, как сам Тинькофф брокер, да, вот насколько он... Э, ведет себя порядочно, но я вам могу абсолютно точно сказать, что сам Тинькофф банк, у них прям такая политика. Они заманивают клиента высокой ставкой, то есть они говорят о том, что э, типа там, 6% годовых только закажите у нас банковскую карту с, с начислением процентов на остаток. Человек заказывает, и ровно через неделю, через полторы ему присылают. Мы в одностороннем порядке изменили тарифы. Все, они 4% будут. Там, буквально там через какое-то время. Все. И что делать? да? То есть ты вроде тебя заманили, и ты уже тут. И, а еще и если ты не соблюдаешь правила, ты уже комиссии начинаешь платить и так далее, и так далее. Ну там 100 рублей, по-моему, 99 за обслуживание карты и так далее. Поэтому, друзья мои, вот по поводу конкретно, перевода, выясните, какие расходы будут, в самом переводе не опасно, потому что, ну, представьте, вы открыли просто два банковских счета, и из одного банка в другой переводите. Какие у вас у вас комиссии будут? Ну, вот, связанные только с этим. То же самое, вы из одного брокера переходите в другой. Какие комиссии будут в связи с этим? Вот. Другой вопрос о том, что можно ли вообще сам факт индивидуального инвестиционного счета перевести? По-моему, его можно только закрыть. Вот, Честно, не берусь судить, но у меня такое ощущение было, что его можно только закрыть, его переводить нельзя. То есть бумаги вы можете перевести, а сам счет, мне казалось, можно только закрыть. Может быть, не права. Тогда, если у вас он открыт менее трех лет, вы можете пострадать, да, в плане того, что все вот эти налоговые нагрузки, льготы, которые были, сопровождали его, они могут исчезнуть. Так, будут ли меняться кредитные ставки в банках? Так, сейчас, одну секунду, сейчас... Так, так, так, А если рубль обесценится, на такой случай в чем лучше хранить финансовый резерв? При нынешней ситуации. А, <coughs> ну, что значит обесценится? Он уже обесценился, да? То есть он уже упал. А, это первый момент. Второй момент. А, то есть есть какой-то порог, который вам прям плохо, да? То есть если представить, что вдруг там 150 рублей за доллар, все, вам плохо. А, второй момент. Не забывайте о том, что все-таки у нас держава это ресурсодержащая, да, и как бы там ни крутилось, но все равно, как это обычно говорят, сколько веревочки не видится наконец конец-то будет, да. И здесь вопрос именно заключается в том, что рынок всегда будет колебаться. И если вы будете все время переживать из-за того, что что-то обесценится, то вы не сможете ну, полноценно жить. Я вот серьезно говорю о том, что... Просто начинайте планировать. Вот просто начинайте планировать. Ну, в, наш, в нашей стране сейчас э, там особо наглые какие-нибудь коммерсанты будут, конечно, ценник поднимать, но в основном ценник будет поднимать тот, кто привязан к зарубежным поставкам. Да? То есть это, предположим, если, ну, возможно, цены вырастут в салонах красоты, потому что если они работают на косметике иностранной и так далее, то то они будут вынуждены, сейчас, извините, у меня тут почему-то меняется, что-то пошло не так, какая-то штучка выскочила, я, вот, все, то есть, но в большинстве своем, в своей массе, рано или поздно рынок устаканится, и вы сможете жить спокойно, то есть, здесь именно вопрос, именно исходя из ваших целей. Опять же, если у вас есть финансовый резерв, если у вас есть накопительная страховка, вы можете составить инвестиционный портфель и начинать просто накапливать на свое безбедное будущее через инвестиции. Плановые инвестиции на сегодняшний момент это, конечно, выгодно. Плановые. Не так, что вот сейчас пойду заключу договор с брокером и как скуплю там все. Нет. Нужно обязательно спланировать, нужно понять свою стратегию. Так... Так, будут ли меняться кредитные ставки в банках? А, по поводу кредитных ставок. А, ну, честно, я, я, к сожалению, там не сижу, да, вот ну, в правительственных кругах. Я не могу знать, какую они политику на сегодняшний момент выбрали, и а, то, что у них уже там план этот есть, это абсолютно точно, и как они будут это давать. Если они поймут о том, что рост экономики, нашему государству нужно показывать рост экономики. Всегда. Иначе как мы будем? Сейчас буду говорить гадости, <смех> Иначе как мы будем восхищаться всей правительственной структурой? <смех> как мы будем всех хвалить, если у нас не будет роста экономики, даже формального? Да? Так вот, для того, чтобы показывать рост экономики, в нашей стране он чаще всего, да не чаще, это так и есть, он идет за счет покупательной способности. То есть, когда люди покупают, вот показывается типа рост экономики, вот. А хотя зарплаты у людей при этом не растут, не растут совершенно. Почему же люди продолжают покупать? За счет дешевых кредитов, за счет падения кредитных ставок и продолжают скупать. А, так вот, если наши там, там, наверху, подумают о том, что нужно показывать очередной рост экономики за счет потребления, тогда они будут снижать ставки. Если у них какая-то своя другая стратегия, то тогда не стоит этого ждать. То есть зависит от того, что у них там происходит в головах. Пока, пока сложно сказать, честно. Но обязательно буду следить и отказываться. Так, так, так, так. так. так. Недавно закрылся УФЗ из портфеля, чем можно заменить опять же, зависит от вашего плана, друзья мои. То есть, если у вас э, портфель сбалансирован, если у вас портфель... Э, вот здесь, вы, смотрите, да? Какая у вас была выбрана стратегия по риску доходности? Сколько у вас было процентов акций? Сколько у вас было процентов облигаций? А вот вы сейчас закрыли у вас ФСЛ. У вас получается э, э, портфель стал более агрессивный, да? То есть, больше стало процентов акций. Соответственно, разумно вложиться в облигации, чтобы сбалансировать. То есть, тут Математика, да, то есть нужно смотреть конкретно на вашу ситуацию и искать тот самый баланс. Всегда искать вот эту вот золотую середину, чтобы не держать яйца в одной корзине. Можно ли брать ипотеку или не стоит? По поводу ипотеки, по поводу ипотеки, здесь важно понимать следующее. Я даже буду, наверное, отвечать однозначно. Смотрите, первое. Ипотеку стоит брать, если это будет небольшая нагрузка на бюджет семьи. Если сейчас, в настоящий период времени, у вас пока все хорошо с доходом, да, то есть мы как бы живем в таких вот реалиях, когда зарплату стабильно получаем и все прекрасно. Это одна ситуация. Но в кризис мы должны исходить из ситуации, что доходы могут упасть процентов там на 20%. Поэтому, если вы планируете брать что-либо в кредит, не только ипотеку, а предположим, там машину или еще что-то, участок, дом, ну что-то вы планируете взять в кредит. Пожалуйста, оцените нагрузку на ваш бюджет. Вот это вот, а, самый существенный момент, который нужно делать. Вообще, конечно, расходы в кризис увеличивать не стоит, потому что непонятно, как будет складываться ситуация на рынке и что будет происходить. А вдруг, не уда... а вдруг будет сокращение по доходам? А если я взял ипотеку, и она составляет, предположим, 40% от моего бюджета, да, то есть вот есть муж и жена, они зарабатывают, скинулись, получилась определенная сумма, и 40% от этой суммы уходит на погашение ипотеки. В случае, что у кого на работе, все, проблема, потому что сумма по ипотеке вырастет сразу существенно много. Сильно, да? Поэтому если и брать ипотеку, то желательно исходить из абсолютно пессимистичного расчета по доходам и оценивать свои финансовые возможности, а сможете ли вы это пережить да? такой вот момент? Вот. Всегда относимся и исходим из ваших внутренних состояний и целей. Стоит ли сейчас взять кредит, чтобы закрыть просроченную кредитную карту? Слушайте, вот по поводу э, взять кредит, чтобы переодать, э, это, ну, по сути, посмотрите, возможно ли реструктуризация, да? то есть если возможна реструктуризация, то да. Я вообще всегда рекомендую стараться искать по знакомым э, подставку депозита, да? то есть если вот сейчас депозитные ставки там 5, с, днем с огнем 6 процентов, если кто-то даст вам под 6%, то можно закрыть свою просроченную задолженность. Можно попробовать поговорить непосредственно с этим банком. Опять же, стоит или не стоит что-то делать, зависит от вашей финансовой ситуации. Если вы, предположим, не имеете стабильного дохода, то брать еще один кредит, смысл вы меняете шило на мыло. Да? То есть вы себя оставляете все равно в кредитной кабале, так скажем. Ну, Простите, не хотела вас обидеть, но, так скажем, в кредитных обязательствах. Может, имеет смысл идти туда, где есть просроченная задолженность, и договариваться. Как-то обсуждать что-то, делать, добиваться. Про обвал услышал в такси, поехала рожать. Эх, 2-3 года есть, конечно, чем заняться. 6 лет декретия а мир изменился сильно. Будем наблюдать и планировать дальше. Разумно. Так, перейду к следующим вопросам, которые у меня записаны. Если я что-то пропустила, вы потом задайте мне. Выгодно ли продать квартиру и приобрести дом? Опять же, зависит от ваших целей. То есть выгода всегда и складывается из них. Очень важно понимать о том, что в кризис, безусловно, возможны ситуации, когда человек хочет рассчитаться с долгами и будет продавать свои активы ниже рынка. Вместе с тем... На рынке недвижимости, вот конкретно, там я не знаю, может быть, как за всю страну сложно мне говорить, да, но рынок недвижимости крупных городов, эконом-класс дешеветь вряд ли будет. Почему? Потому что люди на страхе побегут опять же сохранять деньги в недвижимости. У нас люди только так умеют деньги сберегать. А вот элитный класс жилья, бизнес-класс, да, там действительно могут быть существенные снижения цен. И вот тут как раз-таки вопрос. Переходить из, из квартиры в дом вы планировали? Тогда что вас останавливает? Это ваша жизнь. Какая разница, в каком моменте вы это делаете? если вы это хотели сделать вы переживаете из-за чего из-за того что дом не сможете купить посмотрите рынок продаж продается значит купите значит что-то подберете значит есть что-то то что вам нравится да то есть здесь вопрос вот именно связанные с именно конкретно с вашими целями и желаниями так что делать вкладывать или хранить дома сбережения во-первых вкладывать зависит куда и во что, да, то есть в валюту, в золото я уже сказала, что опасно вкладывать, потому что ценник уже взлетел, там депозит, страховка, ну, для меня это фундамент, и я всегда это диктую, да, должен быть фундамент безопасности, должен быть, это депозит и страховка, ну, и, конечно, сбалансированный инвестиционный портфели, если что-то останется от того, что вы вложили, тоже прекрасно так, топ 5 инструментов на фондовом рынке для сбережения капитала, сбалансированный инвестиционный портфель, акции, облигации, золото понимаете, вот, то есть взяли, создали портфель понимаем, что покупаем, на какой срок, зачем и делаем это регулярно то есть диверсификация входа должна быть нельзя сейчас тоже все сбережения сливать на покупку активов, всегда должна быть диверсификация входа, да, то есть каждый месяц Хочется, но ну, каждую неделю, но чтобы была диверсификация входа. Рынок нестабилен. Это вот как факт. А, так, как, как кризис может затронуть сферу IT? Будет колебаться, как и все остальное. На жилье цены упадут, хочу купить квартиру. Ну, вот опять же, есть вероятность, что на элитном рынке, да. По поводу э, там небольших квартир, есть вероятность, что сейчас будут люди на страхе, опять же, бежать и скупать однушки, для того, чтобы сэкономить, а потом будут их долго и нудно продавать. То есть здесь вопрос именно исходя из ваших целей. Если вы хотели купить, что вам мешает? Выбирайте. А может быть вам попадется покупать, продавец, который решил закрыть свои долги и продает существенно ниже рынка хорошую квартиру. Это же тоже возможно. А, а, значит, что будем покупать и когда? Такой вопрос. Друзья, сначала мы будем покупать курсы по финансовой грамотности, потом мы благодаря этим курсам создадим свой личный финансовый план, будем покупать все, что там будет написано по целям, и, конечно, инвестиционный портфель создадим, и будем покупать все, что будет в этом портфеле. Что делать с накоплениями? Сформировать резерв, страховку и инвестиционный портфель. Какие облигации сейчас на фоне кризиса лучше купить? Опять же, зависит от ваших целей портфеля. Вы можете купить ETF-фонды, так как сейчас рынок нестабилен и нет никакой гарантии где-либо. Так, но это не относится уже к теме. Кредиты рублевые уже имеющиеся выгодны. Смотрите, по поводу вот наличия кредитов. В вот эта вот идея, что кредит сам по себе является ну, выгодным, потому что инфляция типа съедает и так далее. Это реально было удобно в 90-е. Почему? Потому что тогда инфляция была колоссальная, но и тогда росли доходы у людей очень сильно. Вспомните, в основном наши родители зарабатывали всегда с привязкой в условных единицах. И тогда это действительно было выгодно. Взять кредит рублевый, в условных единицах заработал и рассчитался по рублевому кредиту, и ты остался в плюсе. На сегодняшний момент у большинства населения нашей страны заработок идет в рублях, и зарплаты не растут. Оставляя кредит, вы продолжаете нагрузку увеличивать на свой бюджет ежемесячный. Имеет смысл, если у вас есть возможность, рассмотреть. Закрываем кредит, освобождаем, высвобождаем массу денег, начинаем откладывать, начинаем копить, начинаем создавать резерв, инвестиционный портфель и так далее. То есть вот я всегда к кредитам отношусь именно негативно, именно с той точки зрения, что, друзья, они съедают ваши возможности. Да? Пропив и полностью согласен с вами, год держал индекс МВБ по подоходности, не как депозит в банк нет смысла. Спасибо, рада подтверждения. Так, э, про скупку золота в ломбардах уже был ответ, присоединился только что ну да, да, отвечала я запись выложу, ну золото как и любой э, как и любой вид э, надежных инвестиций идет в рост да? то есть э, не забывайте о том, что ломбард сейчас тоже сильно накручивает так э, э, если планы на 25 лет вперед ну, если планы на 25 лет вперед это прекрасно, значит можно самое время создать инвестиционный портфель и прям пережить еще не один кризис. Прекрасно. Обычно по кредитным картам банки не идут навстречу. Брал кредит и закрывал карту. По кредиту можно договориться, заморозить или сдвинуть сроки. Друзья, скорее соглашусь, да. Но вообще, вот я так понимаю, что, видимо, там ситуация произошла, что человек, видимо, вышел за этот беспро беспроцентный период при да, и сейчас он должен вынужден платить процент. Конечно, стоит составить финансовые планы и загасить. А вообще с кредитными картами же надо быть осторожным, в том плане, что э, у них эти все беспроцентные периоды, они не на все еще и распространяются. Да? Там есть карты, где ты снимаешь, типа наличные, э, и уже должен. То есть тут важно изучать. Так, цены на жилье поднимется, деньги лежат на депозите до конца мая. Хотела потом жилье купить. Или лучше сейчас снять и потерять процент. Снимать точно не надо, потому что у вас был план покупать жилье в мае. Я предлагаю действовать в мае. Почему? Потому что сейчас рынок нестабилен. Сейчас будет все на ажиотаже. Любая глупость, она вот знаете, сейчас заходит. Сейчас будет одно взлетать, другое падать. Ты будешь думать, почему? Почему? Ну, с чего вдруг там вот муж сейчас подбирает автомобиль? И он каждый раз смотрит и думает, ну, почему вчера эта машина стоила там на 40 тысяч дешевле, а сегодня дороже? Потому что люди решили, что вдруг... Они сейчас прокатят у них, и они поднимут. Вот доллар же взлетел, значит и моя, моя, моя машина взлетела. Но, к сожалению, большинство населения не учитывает о том, что зарплаты у людей не растут. А, а следовательно, продавать они могут еще долго. Нет, ну, может быть, конечно, кто-то приедет и скупит. Там У нас, я помню, в 2014-2015 году было модно, что из соседних государств, Беларусь, Республика, в частности, приезжали, ребята скупали автомобили в Питере, такое было. Поэтому я считаю, что нужно действовать по своему плану и не переживать. Так, так, так, так, денег, уж точно, зачем вот прямо сейчас снимать и фиксировать себе убыток? Вы, у вас есть квартира, которую бы вы хотели купить? Если ее нет, ну, зачем фиксировать убыток? еще к маю может все устаканится денег хватает от зарплаты за зарплаты, подушки нет, что сейчас делать первым делом, создавать подушку? конечно, обязательно, обязательно создавать подушку, это всегда э, выгодно в любой ситуации почему? потому что э, наличие своих собственных средств при непредвиденной ситуации позволяет вам не попасть в кредитную кабалу да? потому что когда у нас происходят какие-то вопросы давайте так, я не говорю о проблемах, я говорю вообще там, хоп, э, не знаю, на день рождения позвали, на которое нельзя э, не пойти. А денег нет, и получается, надо залезать в кредитку. А, а вот есть финансовый резерв, все, не залезаю в кредитку, взяла, оттуда потратила, все, получила удовольствие. Это же такой вопрос именно жонглирования. Просто занимаешь не у банка, а у самого себя и прекрасно себя чувствуешь. Так, поэтому подушка, подушка. Так, вроде там ответила, меня поблагодарили. Пожалуйста. Ну что, друзья, я прям как обещала, решила вас долго не мучить. Если у вас остались какие-то вопросы... А, вот еще, я думала обсудить, и, наверное, сейчас как раз актуально. Смотрите, у каждого из вас вот в связи с вот этими праздниками, в начале 23 февраля, а потом 8 марта, очень много вокруг меня осталась ситуация происходить которые касаются мужчин и женщин и они реально разные то есть вот мужчины в основном начинают обращаться с какой-то определенной тематикой вопросов а женщины с какой-то другой поэтому друзья если у вас остались какие-то вопросы вообще по финансам смело пишите мне в директ задавайте если остались вопросы по кризисам тоже задавайте не стесняйтесь мы вам будем отправлять или ссылки на, грубо говоря, имеющиеся продукты, где вы найдете ответ на вопрос, или просто получите этот ответ. А также будем создавать какую-то, так скажем, базу для того, чтобы интересно было вам получить в качестве контента, да, может быть, пост какой-то сделать или еще что-нибудь. А, так. Ну, если было все полезно, можете поставить там мне плюсики, э, и я буду прощаться, чтобы вас больше не задерживать. Если еще остались вопросы, то можете задать. как не непривычно мне, непривычно. Так, все, вроде там полетели. Все хорошо, да? Все, ладно, друзья, значит, спасибо, мне поцелуйчики, привет, привет, я как всегда супер, ой, спасибо большое, для меня это, видите, такая необычная история, мы, э, честно, ребята меня, по сути, немножко заставили, так сказали, что как, давай, как без подготовки, как создать портфель, можно купить книжку э, сам себе инвестор, можно купить наш курс, и создать портфель. Это все очень легко, пишите в директ, мы вам ссылку дадим. Ну или переходите на сайт finkult.ru, там в разделе «Магазин» вы все можете увидеть, всегда рады. Чаще эфиры? Хорошо, ладно. Но вот мы размышляем на тему того, что может быть сделать какую-то традицию, и вот, например, каждую среду проводить какой-то эфир на какую-то тему. На какую тему будет следующий эфир? Тут же... А вот, может быть, если будет много вопросов от девушек, то прям проговорим по финансовую грамотность для девушек. А почему нет? А, если для... а потом сделаем для мужчин такой эфир. Главное, чтобы были желания. Очень помогаете, приятно слушать, делать выводы по личным обстоятельствам. Я рада, мне спасибо. Здорово. Я сейчас буду сохранять этот эфир. Надеюсь, я нажму... Все правильно, чтобы ничего не потерялось, и потом еще сможете посмотреть в записи. Как понять, что лучше сейчас купить? Из целей, ну вот серьезно, исходя из ваших целей. То есть вы садитесь и прям расписываете свои желания на ближайшие годы. Что у вас планируется? Может вы, я не знаю, замуж планируете и детей рожать? Тогда самое разумное сейчас как создавать какой-то финансовый резерв для себя, безопасности. Для... Потому что автоматически, как только женщина уходит в декрет, у нее происходит падение по доходам. И, то есть только внутренние ваши потребности. Я правильно понял, посыл эфира, не переживать о кризисе? Конечно, да, посыл эфира, именно, да, я вот именно с этого начала. Моя, я вижу свою задачу в том, и цель в том, чтобы вы не переживали, чтобы вы перестали суетиться. Господи, это еще не первый, не последний кризис на нашем веку, поверьте, мы еще не один переживем. Сейчас самое главное, просто изучайте финансовую грамотность. Те, кто подготовились, у кого был резерв финансовый, там, инвестиционный портфель, ребята молодцы, я вас поздравляю. А те, кто не был морально готов, ничего страшного, значит, у вас сейчас есть время подготовиться, изучить финансовую грамотность, так скажем, привить культуру управления деньгами, и все, и к следующему э, кризису вы будете просто во все всеоружии. Как научить детей финграмотности? Я сделаю серию постов или даже эфир тогда сделаю на эту тему, потому что информации у меня много, вопрос хороший. Но там есть несколько инструментов на сегодняшний момент. Во-первых, всегда говорить о том, что надо запланировать, да? то есть если ребенок требует игрушку как минимум, давай запланируем мы купим. Да? Если ребенок постарше, можно привлекать его к ведению бюджета, а если это еще и совершеннолетний, который зарабатывает, то нужно заставлять его скидываться на бюджет, показывать, какие расходы идут. И так постепенно, постепенно. Сколько лет ребенка учить, со скольки? Слушайте, ну я вот своих уже приучаю, да, то есть я создаю им копилки, мы туда откладываем деньги, которые они находят, мы не покупаем спонтанно покупки, если они говорят что-то, что я хочу, мы всегда говорим, давайте запланируем, то есть а моим нет еще пяти, четыре это еще не кризис да так, ну что всем спасибо я была польщена и тогда задавайте ваши вопросы если они остались на все мы ответим обязательно Всем счастливо!